Очень добрый день, наши зрители студии «Перспектива». Я сегодня Айнис. И э, гость нашей студии, лидер политической организации «Держава» Дмитрий Андреевич Василец. Добрый день. Дмитрий, Здравствуйте, рад Да, очень приятно вас видеть. И э, так как вы все же... Не очень радостно, что вы украинец, но знаковые события на Украине и 2 числа, 2 мая, которые вы отмечали, я не могу этих событий не отметить, это это ДЭСА, это 2014 год, это настолько страшное событие, то, что произошло тогда в Одессе, но знаете, что я хотел у вас спросить, вы все же как... Организатор политического движения, то есть некой организации социального общества. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, почему весь мир промолчал так жестко про это событие? Но хотя наши, я вам скажу, политики, есть такой Петро Сауштрявич, Европарламентер, очень радовался, что горели каралатские жуки. Вот как вы это прокомментировали, именно западный взгляд на Одессу? Дело в том, что все это с запада и инспирировалось, и сожжение людей в Доме профсоюза, в Одессе, 2 мая 14 -го года, это конкретно условно их спецоперация, которая вот, закончилась трагедией. Что, собственно, они и планировали. Поэтому, когда вот, различные нацисты, в том числе в странах Балтии, такое заявляют, в плане того, когда... Там погибли люди, вот с учетом того пожара, который там организовали вот, националисты, то это просто очередной маркер того, что нацистов в Евросоюзе крайне много. И Украина для этих нацистов, она сейчас виде полигон. И мы видим, что 2 мая, когда происходило, на это событие, конечно, отреагировали в первую очередь Российская Федерация, ну, а естественно, западные страны вот в упор этого старались не замечать. А сейчас мы видим, почему этого старались не замечать, потому что нацизм в Украине взращивали, во многих странах Европы его уже взрастили, в Балтике это уже очевидно и понятно. Это можно сразу понять по дискриминационным законам в отношении русскоязычных. В Украине шли по такому же пути, и в этом плане Здесь с учетом этой объективной реальности можно забыть о различные там высокопарные слова. Там, когда формировался Европейский Союз, когда говорили что сила в многообразии, и все остальное. Все вот эти вот слова, не просто потеряли смысл, когда мы видим вот развитие нацизма в Европе и в том числе с помощью Европы нацизма в Украине. Поэтому сейчас мы уже понимаем, что Событие 2 мая это была такая вот реперная точка для украинского народа, когда реально началась гражданская война, когда а, часть украинского народа решила все-таки противостоять, в том числе с оружием в руках, нацистам, которые захватили власть после госпереворота 2014 -го года. Конечно, им помогали, как мы сейчас уже видим, и страны Европы, и Соединенные Штаты Америки, и Британия. Минские соглашения, как известно, Меркель и Оланд делали лишь для того, чтобы получить передышку и укрепить армию в течение 8 лет, то есть, условно, накачать Украину оружием и простроить свой кадровый состав в вооруженные силы Украины, которые по факту превратились в надо с кучей Сейчас, безусловно, когда мы наблюдаем вот подобную реакцию, это просто яркое потому подтверждение, что нацизм на самом деле он сейчас далеко не только в Украине цветет условно бурным светом. Он давным-давно рассвел в Европе и это, конечно, очень опасно для человечества, потому что человека ненавистнические идеологии, которые вот сейчас мы наблюдаем в первую очередь в странах вот, Балтики, это очень такой печальный маркер, в первую очередь, для народов этих стран, потому что они в этом плане всегда будут заложниками нацистской идеологии. Вот. И чем это закончится, неизвестно. Во времена Великой Действительной войны, всем понятно, чем это закончилось. Красная Армия дошла до Берлина. И, собственно, сейчас, с учетом того, что у сторон есть ядерное оружие, то Вопрос упирается в ядерную зиму, поэтому здесь нужно все-таки в первую очередь жителям стран Евросоюза анализировать и понимать, к чему приводят вот такие вот заявления типа европейских политиков, которые по факту ведут к массовым убийству. Но знаете, Дмитрий, вы затронули крайне важнейшую тему нынешнего цивилизационного, наверное, определение быть человеком или перестать быть человеком, то есть это человека политика, вот фашизм, да, смотрите, не думаете ли вы, что она тоже раскалывается, вот смотрите, это трансгендерность, да, которая в ненавистной такой форме сейчас видно, как трансформируется в США, то есть, когда трансгендеры расстреливают детей в школах, да? то есть я имею в виду, что наши политики, вот так заявляя, как сказать, они не рискуют ли быть тоже сожжены от некими трансгендерами, то есть еще некой другой, более сильной фашистской группировкой, которую они опять же выращивают внутри себя. Здесь, для того, чтобы ответить грамотно на этот вопрос, нужно понимать внутреннюю политику различных группировок внутри Евросоюза. Здесь можно разве что поверхностно сделать было, что, безусловно, мы сейчас видим, что волна русофобии, она захлестнула Европу. И сейчас поощряются любые действия, направленные на ограничение прав русскоязычных, на ограничение прав этических русских русских так, переселенцев и так далее. То есть в этом плане это, конечно, вот такой очень жесткий маркер, потому что в нацистской Германии, как мы помним, начиналось все с евреев, и теперь получается, мы видим, что отгонения идут повсеместно на русских. И в этом плане это очень показательная история. И с учетом, опять же, наличия ядерного оружия, то это очень опасная история в первую очередь для тех стран, кто это, собственно, сейчас начинает реализовывать на практике. И мы видим, что впереди планеты всей в плане ограничения прав ускоряющих, это в первую очередь страны Прибалтики. Это Эстония, Литва и Латвия. Тогда перейдем к неким другим теперь вопросам. То есть это про самую большую теперь радость либерального мира. Уже ура, победа над Россией. Это атака на Кремль дронами. Скажите, пожалуйста, это знаковое событие. Я бы хотел спросить так. Оно знак для трансформации внутри России или знак для поражения России? Здесь дело не в трансформации. Здесь дело в том, что... Страны НАТО конкретно уже вот официально, можно сказать, второй раз атаковали Российскую Федерацию. Мы видели первую атаку, это взрывы северных потоков 1.2. И очевидно, что за этим стоят Соединенные Штаты Америки и Британии. И Мы видим вот подобную атаку уже конкретно беспилотникам, специальным, которые, собственно, не реагируют ни на какие то а, системы, которые глушат дронов так мы видим уже конкретно на Кремле. То есть мы видим, что англосаксы действуют как террористы в таком международном формате и террористические методы для политиков США и Британии это становится уже нормой. И непонятно только, к чему не стремятся, потому что когда мы видели, когда они уничтожали Ирак, это одна история была, у Ирака не было ядерного оружия. Когда мы видели что они уничтожали Афганистан. У Афганистана не было ядерного оружия. Когда мы видели, как они уничтожали Югославию, у Югославии не было ядерного оружия. Когда мы видели, как они уничтожали Ливию, то также у Ливии не было ядерного оружия, а у Российской Федерации ядерного оружия более чем достаточно. И мы, опять же, должны исходить в первую очередь в этом вопросе из позиции, а что выгодно для человечества и чем это грозит человечеству в целом. А с учетом этого мы должны четко понимать, что США и Британия это те страны, которые по сути на практике пользуются терроризмом в таком международном уровне. И, конечно, последствия этого всего будут не только для конкретные там Украины и так далее, это последствия могут быть для всего человечества, потому что и у США, и у Британии есть ядерное оружие, и у России его достаточно, и это все может очень как бы, печально закончиться в принципе для человечества, и очень бы этого не хотелось. Скажи, пожалуйста, а можно ли это событие с дронами просматривать в неком другом контексте? Например, в том, что Байден, вот есть статьи, подталкивает уже на контрнаступ у И тем же самым все говорят, что он давит на Зеленского. Я лично хотел бы просматривать это с другой стороны, что это знак не Зеленскому, а знак предателям в Кремле, что, ребята, все, нам нужен контрнаступ, нам надо победить, но они не могут. Без переворота. То есть, смотрите, они давят, и это знак не Зеленскому, а тем саботажникам и предателям внутри Кремля, и вот эти дроны, то есть знак, что как бы уже пора что-то делать. Возможно, здесь, как говорится, можно делать предположение на этот счет, и оно все равно все упирается в практику. То, что мы видим сейчас там, что в СМИ бусируют тему, что якобы Байден давит на Зеленского, чтобы там быстрее кто-то контратаковал, то это все, конечно же, история такая мифическая, потому что Зеленский не управляет напаской ЧВК, который называется Вооруженные силы Украины. Эта частные военные компании управляют с Вашингтона и Лондона. И когда они скажут ему идти так, когда они пойдут в атаку, Зеленского в этом плане даже информировать никто не будет, ему это знать не надо, ему просто пришлют очередной текст в суфлер, который ему нужно зачитать и собственно на этом его функция отпадает. Хорошо, а как ты тогда в этом контексте просматриваешь крайне интересное и я лично вижу крайне провокационные собрания, этот называемый саммит НАТО в Вильнюсе, это 11-12 числа июля этого года. И там они как бы пробуют уже муссировать, массажировать тему, что, наверное, уже Украину позовет в НАТО. То есть, что, вот, гипотетически перед этим вопрос, что если либералам удается переворот в Москве, гипотетически мое субъективное видение, там происходит некие события, контур -наступ очень успешен, и смотрите, паника в армии, паника в государстве, в обществе, и они в июле уже могут себе позволить нарушить сами свои правила, преднять Украину и как бы объявить победу? Я думаю, что это абсолютно нереалистичный сценарий. Это... Извините. Потому да. что представить пускай и НАТО это военный, агрессивный там, политический блок, но то, что вот они примут решение якобы о принятии страны в свой состав, у которой на территории которой они же ведут войну, есть территориальные вот споры, мягко говоря, с ядерной сверхдержавой, то это просто бред сего было такое, невозможно представить, потому что моментально начинается ядерная война, и на этом все заканчивается. Либо НАТО разваливается, потому что они не выполняют свою пятую статью, устава, когда все страны НАТО должны реагировать на условно, там, нападение на одного из своих членов. И таким образом, если там, вдруг они формально решат они присоединить куда-либо к себе там, в НАТО, то это будет просто без ядерной войны роспись в том, что НАТО это по факту структура, которая не гарантирует вообще безопасность. И скорее всего, в ближайшее время, если Польша и другие страны будут э, наращивать свое участие в боевых действиях, то несмотря на вот эту вот пятую ступень устава НАТО, то я полагаю, что не в рамках нападения, а в рамках пресечения террористической деятельности по территории Польши и по территории Прибалтики вполне официально могут прилететь российские ракеты, особенно по местам э, э, логистики различного вооружения, по заводам, которые производят это вооружение, может просто пресекать террористическую деятельность, в том числе на территории Украины. Тогда скажите, пожалуйста, а вот в моих этих домыслах и в некой конспирологии Как тогда оценивать слова Пригожина, который сказал, что контур наступ уже начался? Это ни для кого не секрет, регулярно Контагон посылает свои войска в атаку, это уже на протяжении там, месяца эта история регулярно проходит. Поэтому м -м, просто на линии фронта это ничего особо дает, потому что НАТОвская ЧВК несет потери и отход. Вот. А ЧВК Вагнер и другие подразделения российской армии, они все равно медленно но продвигаются вперед. Наращивают темп ВКС России, уничтожая районы, технику и так далее новыми планирующими бомбами. В большом количестве сейчас видно, что в Российской Федерации не появились уже на вооружении, поэтому здесь мы, скорее всего, будем видеть и дальше попытки различных контрударов. Но мне кажется, что это ничем хорошим для Анатолия пока не закончится, потому что вся их так называемая вот, информационная мощь она основана в первую очередь на концепции, если не ошибаюсь, сэдоцентрических волн. Для того, чтобы спутниковой разведки проследить, где у противника слабые места и именно вот туда слабые места ударить. А сейчас мы видим, что линия фронта нас стабилизировалась. Уже со стороны Российской Федерации нет таких мест, где было бы условно Слабая какая-то вот группировка, там войск хватает, и сейчас вся вот эта концепция санцитрических войн, она не работает на практике, все перешло в формат более таких окопных войн и применение новых различных систем вооружения типа БПЛА барражирующих, там ланцетов и других там свитчблейдов, ну и конечно тяжелых элитийских систем типа санцитрока, которые, как известно, Уничтожают просто любые окопы, особенно термоморическими боеприпасами. То есть логика войны меняется. Вот вы затронули пару интересных вопросов. Это мы знаем, что вы отслеживаете сами механизмы и архитектуру вот на фронте детально, плюс вот затронули это ведение тоже нового типа войны, террористических механизмов, как вы просматриваете, да, самую опасную, наверное, точку в Европе на данный момент, это Запорожскую АЭС, где на ней можно применяться некие вот механизмы атаки, и потом при наличии взрыва, не дай бог, и так далее, объявить Россию, что она совершила что-то такое, и допустила утечку атомных вот этих паров и так далее, и ядов, и вот эта точка, которая позволит, может быть, и раздвинуть более как бы идеологическую атаку на Россию для мирового сообщества. Что-то Россия виновата из-за трагедии в Сапорожской АЭС. Я думаю, что самые опасные места на планете для человечества это Лондон и Вашингтон. Там сидят натуральные террористы, и вот, действительно, вот эти места, конкретно, с ними надо что-то делать. Вот. И с этих мест, безусловно, могут планироваться различные террористические акты. Мы это видим и на Северных потоках, мы это видим и по БКЛА, по Кремлю и так далее. То есть, там нужно себе просто называть вещи своими именами. Там террористы, которые прикрылись неким таким политическими режимами, режимом Байдена, режимом Сунака. И с этими персонажами конкретно нужно что-то делать. Желательно так, чтобы человечество при этом выжило. И мы не ушли в ядерную войну. Да, спасибо. Действительно хорошо вы сказали. Да, с мозгами надо что-то делать в Лондоне и Вашингтоне. А то тут нашу Прибалтику, знаете, так... Как будто она есть или как будто ее и не было. Так что, уважаемые наши зрители, сегодня серьезный гость Дмитрий Василец в нашей студии. Спасибо вам, Дмитрий. Спасибо, счастливо. До очень скорого, спасибо.